Псы получат страдания Они хотели увидеть все тайны Но погрязли в муках истязания Мертвое тело заросло цветами Вижу снов, я в них теряюсь Не вижу преград бийца. Моя не теряя надежда. Лежа на полу мечта Смерть и халатный Ветер работает. А тело меня раздолбал. Я смерть не кричу, тиря свои надежды. Стреляй в тебя, но это не.